Всем привет! Два месяца прошло с того момента, как я выпустил последний видеоролик. И знаете что... Эм, блин, честно, я не знал, как начать этот э, видеоролик новый, потому что, возможно, я как-то плохо поступил по отношению к вам, потому что не выпускал очень долго видеоролики, хотя обещал, и обещал стараться, и обещал делать для вас все. И от меня опять ушла музыка. Вернее, не ушла... Я просто понял, что тематика SCP настолько стала заезжена и настолько стала неинтересна обычным посетителям, что ее попросту не смотрят. По статистике канала я видел, что... Количество просмотров постоянно падает, и падает, и падает, и падает. И мне нечем было вас заинтересовать, то есть что-нибудь новенькое, интересное сделать. У меня просто не хватало мозгов или, наверное, вдохновения, чтобы делать для вас. И вот тут вот я решил очень крутую штуку для вас сделать. Вот я вам обещаю, это вам очень должно понравиться, это должно зайти. Я уже до материала для этого подготовил. И просто прошу вас оставаться сейчас со мной и выслушать меня сейчас до конца. У меня для вас три новости: две хороших, одна плохая. Как вы думаете, с какой начнем? Пару секунд раздумия там сейчас по-любому кто-то говорит с хорошей, с плохой. Но поскольку у нас одна плохая новость, давайте начнем с нее, чтобы побыстрее это закончить. По поводу плохой новости: Я больше не буду снимать SCP, я больше не буду снимать пасту и прочее. В свою очередь, в свою очередь, я хочу конвертировать этот канал немножечко в другое направление и сейчас вы услышите в хороших новостях, на каком основании я буду переконвертировать этот канал. Я немножечко запинаюсь, потому что я это озвучиваю в первый раз и не писал особо сценарий. И вот просто мои эмоции, ну, я сейчас говорю. И вот хорошие новости. Я хочу полностью переделать канал. И в хорошем реальном смысле переделать этот канал. Смотрите. У нас есть сейчас тематика SCP, у нас есть сейчас тематика крипипасты, которую все любят и все смотрят. Я постараюсь сделать некое новое направление, в котором будет замешано и SCP, и крипипаста, и все-все-все. Я уверен, вам это направление понравится. И теперь вторая хорошая новость. И по поводу первого я сейчас еще вам расскажу. По поводу второй хорошей новости. Я создал еще один канал. Канал по заработку в интернете. Не пугайтесь этим словам. Потому что я сам изначально испугался. Смотрите. Я вместе с девушкой снимаю видеоролики. О том, как заработать в интернете без любых вложений на разных там площадках, которые могут выдать деньги, я показываю это все открыто и буду стараться для вас сделать очень крутой качественный контент для того, чтобы вы могли тоже заработать вместе со мной денежек, причем никаких не нужно денег вкидывать в это, и я вас очень прошу, там будет в подсказках, я надеюсь, мой канал в завершающих окнах и в описании, Хэ-муха. Упала крышечка. Ну неважно, очень прошу перейти на него и подписаться. Я просто неимоверно прошу, потому что нужно для старта определенное количество подписчиков и вас. Я не хочу никого другого просить, я не хочу особо рекламу заказывать. Я вас люблю, я вас знаю, вы моя аудитория, которая смотрит меня и любит. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что любит. По поводу первой новости у меня очень много материала, который вам должна понравиться, должно это все очень круто для вас зайти. Я постараюсь быть максимально интересным, максимально интереснейшую информацию для вас выбивать, выбирать и делать для вас очень крутые видеоролики. Всем спасибо, наверное, ребят. Я честно вам говорю, что я очень вам благодарен за то, что вы смотрите меня. остаетесь на моем канале. Я смотрю, мои подписчики только растут. Я просто в шоке, почему это происходит, но я вас очень люблю. Спасибо вам огромное еще раз. И вот, да, вот такие вот новости. Оставайтесь со мной, пожалуйста. Я вас очень люблю. Спасибо. Пока-пока.